Европы, великое имя Петра Заслуженно влилось потоки Красавица речка Нева Каналы, как вены на теле Наполнились жизнью и вдруг Как будто все солнце вселенной Пред нами возник Петербург в небе в белой ночи Раздвигаются ночью мосты Петербург разделен пополам Я тебя никому не отдам А под утро сойдутся мосты И пусть будутся наши мечты Каждый житель здесь больше, чем друг Я люблю тебя, мой Слава, он стоит высоких наград Еще никогда не вступала в заморская рань Какая история Невский Таинственный зимний дворец Здесь где-то бродил Достоевский Ночью мосты, Петербург разделен пополам, Для тебя никому не отдам, А пойдут, рассейдутся мосты, И пусть будут наши мечты, Каждый житель здесь больше, чем друг, Я люблю тебя домой. Бург невозможно.